Друзья, сегодня мы опять будем рассматривать решение того, как нам запустить наше приложение HD Video Box, чтобы оно работало. Либо это же будет с помощью зеркалов, либо же будет с помощью просто перехода по ссылке в закрепленном комментарии. Вы сможете скачать данную программу рабочую. Поэтому досмотрите видео до конца и вы будете удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Ситуация заключается в том, что не всегда вам нужно будет вводить в принципе зеркала. Вам достаточно перейти в Google, просто найти необходимую информацию. Если у вас сейчас апрель месяц, ищите за март или за апрель приложение, вам не нужно искать зеркала. Но если вам уже не понадобится, все в этом видео для вас будет. Поэтому давайте посмотрим, как сделать. Сейчас мы с вами посмотрим, работает ли у нас HD Video Box. Это то решение, о котором я вам говорил. То есть любой фильм, который мы можем включить, мы его просто запустим. Да, он может какое-то время грузиться, возможно, создает какой-то небольшой дискомфорт, но оно работает. Куда бы мы ни перешли, вот, нажмем на этот момент, посмотрим то, что фильм воспроизводится, и никаких трудностей нам не дает. Как видите, загрузка пошла, фильм идет, проблем нет. Дальше, перейдем там в какие-то закладки, то, что я смотрю, допустим чтобы это не было. Какой-то сериал. То есть полноценно работает. Не, я не думаю, что здесь есть какие-то нюансы, потому что можно сказать, что это не работает. Это все работает. Можем включить фильм и полностью нас будет удовлетворять вариант то, что это работает. Абсолютно. Фильм идет, фильм грузится, можем перемотать. В общем, как понимаете, все это дело работает. Все будет зависеть, конечно, от вашей скорости интернета. В первую очередь, да, все работает. Выйдем. Давайте теперь посмотрим уже к техническому плану. Нажмем настройки, перейдем в блокировку и увидим то, что у нас есть зеркала. Эти зеркала, которые у меня здесь прописаны, вот нарезку и на Filmix я оставлю в закрепленном комментарии все чтобы вопросов не было что касаемо версии приложения это 2.31 вот как можете видеть точно также ссылочку на приложение я оставлю перейдете скачаете и вам даже не нужно вводить зеркала но если будет нужно ввести конечно же вы их можете увидеть в закрепленном комментарии вот в принципе и суть вопроса приложение работает и ситуация решена все решение есть ситуация решена напишите в комментариях положительно ли у вас это прошло помог ли я вам конечно же можете помочь донатом в описании все есть данные для того чтобы поддержать мой канал а для этого подпишитесь на канал прожмите колокольчик чтобы потом не пропустить мои новые видео дальше больше скоро увидимся